Всем привет-привет! Вы на канале вот ГСН и прогремела новость по поводу того, что не сегодня-завтра, а именно с 18 по 19 апреля нас ждет выход обновления. И в этом обновлении мы с вами увидим довольно-таки интересные изменения в отношении качества машин, новые камуфляжи, ну и нам сразу сказали по поводу того, что все-таки быть. Быть, ребят, приказу, за выполнение которого мы получим машину. Но давайте обо всем по порядку. Итак, первое, что нас ждет, нас ждет Шеридан Смерч в новом внешнем виде. Танки и их легендарные боевые раскраски в новом визуальном качестве. СУ-130ПМ с великолепным, как мне кажется, подходящим ему э, довольно-таки симпатичным камоем шрам. КВ-1... Э, Самоотверженный Боец и Призрак Тут уже на вкус и цвет товарища нет И Шеридан Ракетный Но Шеридан Ракетный, ребят, все-таки это для тех, ребят У кого Шеридан Ракетный есть У меня он есть на Твинке, на основе нет Я думаю, что у многих такая же ситуация А многие хотят его заполучить И, в принципе, шансы типа есть Но в то же время типа нет Потому что разыгрывать будут его, ну, как я понимаю Только среди самых крутых чуваков По результатам определенного Количества боев и времени, проведенного в них Так или иначе, ребят, на нас ждут дополнительно еще камуфляжи. Ну и самое главное, нас ждет, и об этом четко было написано, события с самыми различными наградами. Например, нас ждет приказ, за выполнение которого мы получим Т-26Е3 Игл-7. А у этой машины, как все мы знаем, повышенный коэффициент э, доходности в отношении свободного опыта, а именно в два раза больше свободки он вывозит, чем любые другие премиумные машины. Короче говоря, я лично собираюсь запотеть, потому что у меня на основе Игл 7 нет, хотя есть на твинке и мне бы хотелось на основу все-таки данную машинку добавить. Короче говоря, ребят, ждем обновления и ринемся в бой. Не знаю, когда конкретно будет приказ, но все его ожидаем, ну и обязательно будем выполнять. А на данный момент у меня все. Если будет чем поделиться, обязательно выложу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На данный момент все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!